Приветствую вас на канале Максима Черепанова в городе Краснодар. Сегодня с вами поговорим об ипотеке. Как ее открыть, если вы устроены не, неофициально? А основные требования, которые выдвигают банки на сегодняшний день, это а, официальное трудоустройство и справка о доходе. Но большинство людей на сегодняшний день у нас в стране работают неофициально. Кто-то трудится на индивидуальном предпринимателе, кто-то с сам самозанятый человек, да, и в принципе у людей достаточно высокий доход, но в то же время они не могут подтвердить его официально. Да? Итак, первый шаг, что можно сделать? Если ваш работодатель сможет оформить для вас справку по форме банка о том, что вы, получаете заработную плату ну, в полном объеме, да, то есть если вы оформлены на полставки, например, бывает так, что люди трудоустроены в компании, по трудовой книжке, в трудовой книжке есть запись о том, что они трудоустроены, а в таком случае вам понадобится всего лишь где-то порядка 15-10% от стоимости квартиры, а на оставшуюся сумму вам дадут в банке кредит. Но Главное все равно, что вы там должны были устроены уже не менее полугода. Второй вариант. Вы можете предоставить 50% первоначального взноса. Будет оформление по двум документам. Это будет либо паспорт, это будет паспорт в любом случае, либо второй документ должен являться загранпаспортом, водительским удостоверением, все страницы. И 50%, не менее 50% от стоимости, если вы открываете кредит в Сбербанке, либо 40% от стоимости, если вы открываете кредит в банке ВТБ-24. В таком случае вам нет необходимости подтверждать ваш доход. И вам потребуется только всего-навсего ИНН организации, где вы устроены, и телефон работодателя, который сможет подтвердить то, что вы, да, действительно у него такой чиститесь, работаете менеджером или продавцом, или еще кем-то, ну, кем вы там себя числите, да, и получаете заработную плату. В таком случае у вас будет немножко выше процент, на полпроцент на кредит, но вы получите в итоге кредит от банка, Обращайтесь, поможем вам открыть ипотеку и с первоначальным взносом, и без первоначального взноса, и без подтверждения справок о доходах.